добро пожаловать на канал я Оля сегодня у нас распаковка классных няшных покупочек с китайского сайта все ссылки будут в описании под видео на данные товары а еще хочу сказать, что сейчас на сайте Gearbest Будет распродажа 11.11, .11, где будут очень большие скидки. Поэтому обязательно после просмотра видео загляните на данный сайт и выберите себе товары. Я ищу для вас различные лизунчики на китайских сайтах, чтобы их попробовать и показать их вам. И сегодня у нас три вида слаймов это вот такой вот фиолетовый слайм в стеклянной баночки еще у нас голубой слайм с блестками в огромной банке и вот такой вот набор слаймов прозрачных разноцветных сейчас мы их все по порядку откроем и посмотрим какие же они у нас первый слаймик мне очень понравился он в стеклянной баночки я сразу же решила его заказать он такой необычный фиолетовый и он переливается и очень мне понравился. Вау, смотрите, какой здесь музырик внутри. Очень О. Прикольно его мять. Давайте попробуем достать из баночки. Очень красивый, хорошо растягивается, приятно его мять кстати, ничем не пахнет, обычный такой запах, никаких ароматизаторов нет. Очень приятненький такой лизунчик. Так, попробуем его обратно в баночку положить. очень необычный еще и пукает прикольная вещица на самом деле и мне вот он прям понравился дальше мы откроем слайм который я очень хотела он похож на слайм instagram он прозрачный голубой и у него вот такие вот блесточки он пришел вот такой вот огромной банки и я хочу его открыть и посмотреть какой он. Очень красивый. Сейчас попробуем понажимать. Очень приятный на ощупь. Попробуем достать из баночки. Огромный слайм. Красотища. Смотрите, какая красотища. Просто классный слайд. Еще и прозрачно. Смотрите, какая красота. Просто мне очень нравится. Смотрите, у него тоже пузырьки, кстати, образуются. Здорово. Можно, кстати, думаю, что такие слаймики даже надувать воздухом. Также ссылка на данный слайм в описании. Можете зайти на сайт и посмотреть. Просто классно, прям хочется с ним играть и играть. Так, и сейчас мы с вами посмотрим на наборчик, который пришел. Он огромный. Также еще внутри этого наборчика вот такая вот формочка, например, можно играть с лизунами. И трубочка для того, чтобы надувать наши слайники. И давайте попробуем открыть какой-нибудь из них, например, оранжевый. Не шуршит, какой-то такой. И давайте еще один попробуем открыть. Хорошая такая достаточно застежка. Тяжело открыть. Такой вот светло-фиолетовый. Приятный тоже на ощупь, ничем не пахнет. наборчики 12 штук, то есть можно играть, играть и играть. Так растягивается, красивый. Вот такие вот слаймики мне пришли в этот раз. Мне данные слаймы очень понравились, как и набор, так и голубой слайм, так и фиолетовый. Очень классные товары, и я буду с ними играть. Так что, если вам нравится это видео, обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал, давайте дружить общаться. Всем огромное спасибо за просмотр, и до скорых встреч! Всем пока!